20 августа я призываю вас присоединиться к акции солидарности с Москвой. Объясните, пожалуйста, ничего. Вы не называете на основании чего вы меня На основании чего вы меня пикет 10 числа у гостиного двора а, Санкт-Петербург в поддержку а, незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, вот смотрите, что у нас происходит буквально на наших глазах а, забирают всех, вот смотрите, забирают всех активных и также всех тех, кто стоял в одиночном пикете а, причину не объясняют, везут в отделение а, хочется сказать в первую очередь что была задержана Ольга Гусева зам а, начальника штаба Навального в штаба в Санкт-Петербурге. А причину они задержания не сказали. А везут 78-й отдел. Мы остаемся наблюдать, но, как вы видите, сотрудники полиции устраивают полнейший беспредел. И хочется задать только один вопрос. Сотрудники полиции, а вам вообще это надо? Вам вообще это интересно, то, что вы делаете? Вы реально гордитесь этой работой? По-моему, нет. Молодой человек, за что задерживают? Что-то что Да беспредельно что! Беспредел, говорит молодой человек, и я с этим полностью согласен, а я, я, вы, я думаю, меня поддерживаете. В честь несогласованного публичного мероприятия вы быть привлечены к административной ответственности. А куда ты идешь, расскажи. Я иду, значит, за пикет. Да? А ты не боишься? Нет, я хочу выразить э, свою поддержку москвичам и независимым кандидатам, которых не допускают э, на выборы и людям, которые незаконно сейчас находятся в СИЗО. Снова началось движение, снова активизировались сотрудники полиции. Интересно почему. Хотя я думаю, каждый уже может догадаться, судя по нашему материалу сегодняшнего видео. Вау! Наверное, особо опасные преступники, кого задержат. колбарит ПУТИН БАК! ПУТИН БАК! уже краткий итог мы можем бесконечно рассуждать о справедливости или о том беззаконии который происходит у нас со стороны силовиков и со стороны действующей власти как нас можно услышать а очень просто необходимо высказывать свое мнение потому что каждый из нас имеет право на свой собственный голос и мы можем элементарно все это поменять у нас есть такой шанс 8 сентября состояться выборы и мы можем очень легко исправить эту ситуацию Регистрируйтесь на сайте ⁇ Умное голосование ⁇ и вот в указанную дату мы сделаем правильный выбор, чтобы такого, как сейчас у нас больше не было, потому что это ненормальная ситуация.